Всем немецкого футбола, дамы и господа. С вами, как обычно, футбольный симулятор «Прогноз» и моего ведущий Роман Пленсков Игорь Белоногов. Игорь. Приветствую. Отправляемся мы с тобой сегодня в Дойчленд. Дойчленд, да. да. Чего сегодня играть будем? Какими да. командами? Команда у нас сегодня классная. Боруссия, Лейпциг, Германия у нас, кстати, не так часто бывает. Да. Поэтому решили сегодня залететь именно туда. Тем более матч хороший. Второе и четвертое место играют. Это борьба за хорошие лигу чемпионские места. С первым местом там... Как Вот, все понятно. Вот, а дальше интересно. А, как Берлин бы, Юнион тащит. Да, да, да абсолютно, абсолютно А у нас с вами сегодня на повестке дня борусся Дортмунд против... Хочется вот повторять всегда Орлова. Мюнхен Гладбах, вот это Боруссия. Редбол Лейпциг. И коэффициент у нас следующие. На победу Боруссии предлагают разлет от 2.35 до 2.39. Ничья практически равная, но есть немножко различия. 3,70-3,75. И на победу Лейпцига 2,75-2,80. Ну, больше, конечно, верят в Борусию. Ну, она, по-моему, вторая. Или, она в вторая, да. И там отрыв ну, нормальный на самом деле. То есть победа Лейпцига... В плане ничего особо не да, сделает, но вот но... перед самим матчем ты сказал то что немножко у меня со скамеечкой будут проблемы да это правда я вот заглянул кто не сыграет тут почти состав целый набирается естественно в лазарете марк ройс как иначе Он... классика классика сколько лет футбола. ничего не меняется но тут есть в общем игроки основы несколько так что ситуация немножечко наверное осложняется да возможно. и что самое интересное у нас вот первый раз такая ситуация сейчас случается, то что мы с вами до сих пор ждем Матча Локомотив-Спартак, который также пройдет 2 апреля, и получается по исходам субботы в следующей уже программе мы подведем итоги сразу двух матчей российской премьер-лиги и немецкой Бундеслиги. Ну, а сейчас давайте прогнозировать Боруссия Лейпцик, Лейпцик, очередной тур не, э, германского чемпионата. Так, ну что, поехали? Барусе начинает... О, нормально. Нормально. Хорош. Подбор. Я вот думаю, то, что Лейпцигу не хватает некоторых игроков после, ну, по итогам предыдущего сезона, например. Тот же самый Забицер, австрийцев. Он же как основная такая сила была. Ну да. А он сейчас... Пулял перешел в... Баварию. Мюнхенскую Баварию. Там у него дела, по-моему, не очень-то Здорово, Холланд! Ой, ну таким вот человеком попробуй не забей. А, это не он как раз. Это как раз брат. Тоже бежит смешно. Высокий белый Ну вот я сейчас понимаю то, что вот у тебя не хватает сколько? 8 человек? Да, ну там из-за А какого лешего ты у меня в этом штрафной площади тусуешься? Алло, Лейпцик, очнитесь. Матеша, отдай денег на команду. Спокойно, там доменник, атадеск. Сейчас это опять накрутим просмотр болельщиками Спартака тем, этой прекрасной команды. Как там они поют? Спартак, Спартак, Москва, это больше, чем жизнь, да, вот это Ну там много чего они поют. Гимн Спартака. Опа, опа, опа! И есть, есть, есть, есть, есть. Голешник. Ништяк, камбэк Израиль, а у нас, оказывается, уже первый тайм заканчивается. Ну, весело, бодрый, общение, беседа приятная. Ну, так что все Сейчас просто нам этот э, из аппаратный чайку приносит, и, и, М -м, как неожиданно и приятно. Ну, не. А, тебе еще и желтую дали? Ну, там отложенный же. А, прикольно. Ну, зато мне сейчас желтую не дали, за то, что твоего бадунул по-хоккейному. И все, первый тайм получается уже. Да, закончился. Статистика. Ух, вообще не ожидает от меня голов. От тебя 1,6. По владению ты, по ударам ты, по пасам ты, по отборам ты. Успешные отборы. Вот. По... Что, по нарушениям только? А, ну и по, по нарушениям ты более-менее опережаешь на одно всего. Ладно, поехали, второй тайм. Мы пока равно идем, да? Ну, по счету, как минимум, да. Матч хороший. Ладно, поехали, Второй. Ой, вот это Пасян! Так-так-так-так-так, так. так, так, так, так, так, так. Не, ох, не лицом сделал. принял. Не сделал. Э, как же они забегают? Классно. А тут что, все не было? Холланд! Это был не холод. Ну, там набегал. Нормально, разнос пошли. русских болельщиков вот так не рисуют, типа, вот, Мордовия-арена, дядя Витя с Баяном, или с чем он там был? Свистел по-моему, просто, или с Баяном был. Сильно, зачем так? Ну, ладно, мяч наш. Не, дядя Витя не надо, он меня бесил всегда, когда я Мордовию смотрел, вот этим свистом своим. В какой-то момент уже это начинало немножечко раздражать. Ну, ты падай хотя бы, штрафной. Был бы холод просто. Там. О, Холланд. Сейчас попробуем. Так, вообще никого пока не замет... да, заметили. Просто на противоходе сыграли отлично. не не не не не не не не не не не не не О, ты, хорошо эй, как было-то, а? Ай, как хорошечно! И давай наказывать. Надо за такое наказывать. Вот перед тобой были пустые ворота, а ты вот как Паша погребняк. Ой. Холланд. Ну, ты нереалистичный Холланд, он должен был уже валяться, соперник. Так, Форсберг и в дальний. Да, лучше. Да, так, так. Я, нет, не, не, не живи пока. Я что приду. Цель Барселоны. Так, вижу. Как же они убегают А я попробую отсюда. Ой, это было, это было неплохо. Попробовал. Да, это было неплохо. Ну все, потом еще 10 минут осталось. Сейчас мы досидим. Понятия не Не-не-не-не. Хорош. Удаление, пенальти, дисквалификация до конца жизни. Времени-то меньше и меньше остается. Ну давай сверхатакующий попробуем. Ну, чего? Угу. Аксель. Что, что творим? Сверхатакующий. Вообще вперед никто не бежит. Может все-таки? А -а -а. Ну, может все-таки, а? Контратака пошла. Разящая. Не, не пошла. Не хочу, чтобы матч с таким счетом останавливался, да что ж такое? Что, красный, Нет, желтая. Ой. Это, по-моему, уже, знаешь, традиция программы, типа. Пацаны, 90 я минута, поехали, давайте. э э, -э, -э, -э, -э! Что происходит? Что происходит? Ну, все, ну, смотри, давай. Вот удар сверх Вот, удар поворотом. Как закончили так же, как и со «Спартаком». Да. И в итоге 2-1. него волосы на ветру развивались сейчас. В итоге 2-1. Победа в Баруси Дортмунд. Самый низкий коэффициент у нас заходит. И давай смотреть. О, ну, статистике. по, по статистике. конечно, мощно выдал. По сам а, ну 110. Ну, ожидаемые голы 3-7 поднял. Было 1-6. Ну, Владение да. закрепил. Было 60, стало 62. Ну, в ну, целом, ну... по статистике, да. Баруся должна побеждать в этом... Противостоянии. Ну, в упорной борьбе, что даже интереснее. Вот. Total больше может быть зайдет. Ну, в общем, фаворит победил. Получается, все ожидаемо. Второе место закрепляется, дальше гонится. Да. Самые низкие коэффициенты 2:35-2.39 у нас заходит Победа Боруси и Дортмунд. Без проблем особых. Один галешник в первом тайме, другой во втором. Насколько это правдиво? Еще раз давай. Удобнее да, кажется, вполне себе не просто так второе место. По счету матч упорный, матч интересный. Да, постать, там был Борусей, но нормально. Хороший трудовой матч. КФ тем более хороший. Такой ну, по скорости мне Лейцик вообще не понравился. Вот вообще не бежали, ничего такого не делали. Ну, там ТДСК сейчас все настроит. Но... Посмотрим. Игорь Белоногов, Роман Плинсков, для вас ввели эту программу. Напоминаю, два матча мы с вами будем подводить итоги в следующей программе, которая будет уже в следующую пятницу. Счастливо!